Всем привет, добро пожаловать на мой канал, очень рада вас видеть, меня зовут Алина. Сегодня я вам покажу, как получить новый значок «Дорожное путешествие». Если честно, опоздаю сразу, я неделю не заходила в игру, и я в душе не чаю, что здесь происходит. И вы спросите, откуда вот это вот предложение с платьем, оно было недавно. Спасибо сестре. Да, поэтому... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы начинаем. Итак, я уже, собственно, на своей сцене, и нам надо перейти на эту новую локацию, чтобы пожалуйста, в Нью-Йорк. В Эл-Йорк. Я англичанин, да. И, собственно, ждем, пока загрузится эта локация. Довольно-таки быстро у меня загружается это все дело. Вот я уже тут. Так, какой-то типа какой-то телефон, говорят. Ну, не знаю, в кармане, наверное, у тебя. Итак, ну, собственно, это я уже все проходила. Вечеринки вот эти всякие. И вам надо посмотреть, ну, то есть прочитать там, что говорит вот это вот Надя Фокс. И вы получите свои первые 100 подписчиков. У меня уже хэштег новичок. Так, вот это вот что такое? Типа, здесь, наверное, в позу надо встать, как я из видео ну видео одной девки. Надо встать, короче, в позу и найти телефон. Но я его почему-то найти здесь не могу. Не знаю почему. Вот... Может потому что это событие еще вчера появилось А я вчера уроки сидела делала Короче, сегодня нам надо пройти на вечеринку Купить билет за 49 авакоинс Это билет будет вам на весь день Но если вы не будете заходить туда То он... на все событие вам хватит его Так Кто здесь? Вот это Надя Фокс Вам надо с ней поговорить Записать видео о городе вот и ответить. То есть, или вы любите пиццу, или вы это ваша ночная жизнь. Ну, я думаю, вы поняли, что я выбрала. Люблю пиццу, конечно же. И мне дали за это 300 жетонов. И завтра нам надо снова и снова сюда приходить, чтобы получ... получать задания и вот эти вот награды всякие и вот этот значок за 6200 подписчиков сейчас как бы странно это не звучало подписчики меняются на вот эти деньги за которые я могу купить этот значок Знаю, это звучит странно. Ну и на этом, собственно, Итак, так. надеюсь, это видео вам понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Но если вы будете сюда заходить ча часто, каждый день и выполнять задания, я думаю, что вы быстро накопите на этот значок. Ну и с вами была я, Алина. Увидимся совсем скоро. Всем пока. пока.